Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует компания Огородов.РФ Несмотря на то, что зима никак не хочет уходить, начали поступать первые заявки на сезон 2018 года. Заказчик приобрел участок и обратился к нам за помощью. Здесь требуется расчистка участка, спил дерева, выкорчевка, уборка старой травы, спашка и культивация. Участок прямой, довольно ровный. Пришлось выехать для осмотра, потому что по фотографиям заказчика было трудно определить размеры дерева. Теперь после осмотра, замеров стало все понятно, и мы можем максимально точно посчитать стоимость работ. Просим вас сделать заявки на работы заранее, чтобы мы могли максимально быстро и эффективно их обрабатывать. Ждем ваших звонков, дорогие друзья. До новых встреч.